Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Что же такое идеал М? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество компании –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 в площадках у нас есть реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы, выплаты в каждом столе и циклы очень короткие, где можно с малым количеством партнеров выходить на очень хорошие деньги. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все деньги 100% распределяются между партнерами, от партнера к партнеру.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 Вывод у нас ежедневно, и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. И у нас Эдуард теперь ведет один раз в неделю в среду ответы, вопросы и, конечно, мотивацию дает нашим партнерам. Есть сервис с инструментами у каждого нашего партнера для онлайн-бизнеса, у каждого партнера, где находятся уроки. По кабинету и там же подключен сервис для онлайн бизнеса чтобы мы могли развивать свой бизнес мы могли масштабировать его через этот сервис приходят очень много партнеров новых, каждому, каждому партнеру у которых подключен этот сервис есть чаты компании и есть конечно прямая связь с администрацией и сегодняшнюю презентацию я хочу начать именно с Turbo Moneybox. Эта э, программа у нас стартовала буквально недавно. И, конечно, на ней уже очень много наших партнеров заработали очень хорошие деньги. Чем хороша эта программа? Да тем, что здесь можно входить сразу же на первый стол. На второй стол. Но у нас есть еще и нулевой стол. Нет человека 2500, он всегда может начать а, свой бизнес с 1250. И как только первый партнер приходит а, а, на это место, становится, эти деньги идут в накопление. Со второго партнера у вас идет, деньги прибавляются с первого и второго, и две с половиной у вас идет автоматом активизация первого стола. А вот если вы поставите сюда третьего партнера, то вы свои деньги 1250, а вам возвратится на баланс для вывода. Итак, первый партнер в накопительном столе, второй партнер приходит, и вы автоматом переходите во второй стол. Это тоже стол накопительный. Первый, второй деньги накапливаются, и у вас за 10 тысяч идет автоматическая покупка третьего стола. А на третьем столе здесь это полностью ваш зарплатный стол. Первый партнер, как только закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место, то вы сразу получаете 500 рублей на баланс для вывода. 5000 это идет. Два клона в первый стол. По две с половиной. Это сюда они идут. И за 4500 у нас есть переход в TurboMania, а, а, где а, уже очень много партнеров работают на этой площадке. И эта площадка вообще-то была создана для, а, по просьбе наших партнеров, а, так как а, 4500 не для всех а, подъемная эта сумма. И вот Лена сделала вот такую вот а, программу, где можно 1250 выйти на эту площадку Мани, и там уже идут более серьезные деньги. А втор со второго партнера у вас 7500 на баланс для вывода, 2500 делится по 500 рублей на 5 уровней в глубину. третьего партнера 7500 на баланс для вывода и также делятся 2500 на 5 уровней в глубину по 500 рублей. Итого, давайте подведем итог. Вы заработали 15500 плюс мы сейчас, я покажу слайд по, именно по начислениям на 5 уровней в глубину, плюс здесь вы заработаете 363 тысячи. Итого на этой только площадке 378 тысяч 500 рублей. На слайде сделан расчет, если вы будете, пойдете 3 на 3. Каждый приглашает по 3 партнера. И каждый зарабатывает вот такую вот сумму. В цепочке постанов... постановки людей на площадке возможно снять брони по желанию на этой а, будет площадке. Можно нажать кнопочку а, «Снять брони», «Снять брони». Кто любит брони, кто не любит брони. Поэтому каждый выбирает то ли работать с бронями, то ли работать без брони. Итак, мы автоматом перешли на Плаща... Да, партнерское вознаграждение, которое у нас распределяется по 500 рублей на 5 уровней в глубину. Пример, вы пригласили три партнера. И все каждые ваши три идут 3 на 3, как я уже вам говорила. А с первого уровня вам придет 6 начислений по 500 рублей. Это 3000. Со второго уровня вам придет 18 начислений по 500 рублей. Это уже 9000. С третьего уровня вам придет 54 начисления по 500 рублей. Это уже 27000. Думаю. С четвертого 162 начисления прилетит к вам на баланс по 500 рублей. Итого 81 тысяча только с четвертого уровня. И с пятого 468 начислений по 500 рублей. Это 243 тысячи рублей. Итого вы заработали 363 тысячи. Доход здесь не ограничен. Первая линия как уже все мы знаем, наверное, а те, которые пришли только новички, нужно в бизнес всегда приглашать новых партнеров. Первую линию должна быть у вас без ограничений, так как вы получаете свою зарплату от партнеров первого уровня. Итак, следующая площадка это Turbo Money, Куда вы перешли автоматом с турбо мунибокса первый стол четыре тысячи вход второй стол девять тысяч и третий стол восемнадцать тысяч ваше решение на какой стол вы будете заходить ну начнем конечно с первого стола За... вы допустим что вы перешли с первый Второй партнер, когда к вам приходит, у вас автоматом покупается второй стол за 9 тысяч. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам на это. Второй партнер тоже также пригласил два партнера и приходит становится на это место. И автоматом переходите за 18 тысяч на третий стол. А здесь уже ваша зарплата. Первый партнер, как только пришел к вам, встал на это место, 8 тысяч на баланс для вывода. Два клона летят в первый стол по 4500 рублей. 5000 И два клона летят в клонопад. Второй партнер приходит к вам на это место. Вы получаете 12 тысяч. 5 тысяч получает спонсор. И два клона летят в клонопад. Третий это 12 тысяч на баланс для вывода. 5 тысяч идет спонсору. И два клона опять летят в клонопад. Итого давайте посмотрим, сколько же можно заработать на этой площадке. 32 тысячи за каждый круг ваш пройденный. 10 тысяч партнерские вознаграждения. И плюс вы 6 клонов. Запустили в клонопад. А клонопад уже мы все знаем. Что это а, наше, наше будущее. Прошу прощения. Что ж такое? Да. Следующая программа – это Здесь всего, вернее, здесь две независимые друг от друга программы. Одна программа у нас на 750 рублей, а вторая программа на 7,5. Это уже вы решаете, то ли вам нужны большие деньги, то ли вам нужны маленькие деньги. Итак, первый партнер – это линейно-шахматный маркетинг. Здесь все деньги идут на вывод. Первый партнер приходит в 7500 на баланс для вывода. Со второго у вас идет реинвест за спонсором именно этого стола. Третий партнер приходит в 7500 опять на баланс для вывода. Четвертый – 7500 на баланс для вывода. С пятого у вас опять реинвест этого стола. С шестого опять 750 рублей на баланс для вывода. Здесь можно бесконечно работать и постоянно за один круг вы зарабатываете полторы тысячи. А вот на семь с половиной тысяч это уже более ощутимая сумма. Здесь 7500 с первого партнера на баланс для вывода. Со второго реинвест за спонсором. С третьего партнера вам также 7500 на баланс для вывода. За один круг вы зарабатываете 15 тысяч. Второй круг 30 тысяч. Третий круг 45 тысяч. Это уже вы сами решаете на какую программу. То ли вам нужны большие деньги, то ли вам нужны маленькие деньги. Программа шикарная. Здесь я что хочу вам сказать, ребята, здесь же реинвесты будут лететь от ваших партнеров и у вас будет двойной заработок плюс от партнера который пришел к вам новый и плюс если реинвест ваше место реинвестное занято реинвест вашего партнера летит на место выплатное то вы получаете точно также 7 500 или семь с половиной тысяч очень интересная программа кто еще не активировал. Ребята, попробуйте. Очень интересно. Социальная площадка у нас в микромане. Вход открыт в любой стол. Здесь, как вы видите, всего лишь три стола. 500 рублей, второй стол 1000, третий 2000. Как только первый партнер приходит, эти 500 рублей идут в накопление. Второго партнера вы возвращаете их на баланс для вывода. С третьего партнера это идет переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер приходит, 1000 идет в накопление. Со второго у вас идет Автоматическая покупка «Идеал М-Банк» первого стола. А если вы уже там есть, то ваш клон летит по вашей броне. С третьего партнера переход за 2000 в этот стол. В третий С первого партнера идет реинвест за 500 рублей в первый стол. И плюс автоматом покупается наша основная площадка. Это «Идеал М-Мини». А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Со второго партнера 2000 на баланс. С третьего 2000 на баланс. И давайте подведем итог. Вы прошли с малым количеством партнеров. Здесь 3, 9, 27. Заработали с 500 рублей 4500. Вы ушли в шикарную программу Идеал M-Bank. И плюс... На вторую программу вышли за полторы тысячи в Идеал М-Мини. Шикарная программа тоже. Это для людей, которые боятся влаживать в свой бизнес большие деньги. Можно всегда найти 500 рублей и попробовать. Попробовать, как это получается. Посмотреть, как работает маркетинг. Ну и... Что я хочу сказать? Правильно поставленные цели, это, конечно, всегда приводят к хорошему результату. То ли вам нужны деньги, то ли вы хотите поехать на путешествие, то ли вы хотите купить жилье, то ли вы хотите купить себе автомобиль. В нашей компании доступно все. Было бы только желание. Три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. И что знаю, плюс умею, плюс хочу, плюс могу. И получается успех. Некоторые люди в интернете уже более 12 лет ищут все правила успеха. Как добиться успеха? Ребята, успех означает делать лучшее из того, что мы можем, с теми, что у нас есть. Успех ⁇ это личный стандарт, поиск самого высокого, что есть в нас, становление всем, что мы можем быть. Вот это и есть успех. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. И благодарю всех за внимание, всем желаю успешного движения в поставленной цели. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».